И всем привет! С вами Кирик Сегодня я нашел новую международный Федора. Это международный Федор как мне не подсказывает. А, а, Бразилия. У меня она уже взята. Ну вот так она выглядит, короче. Вот сейчас вам продемонстрирую вот здесь и все. Ну это как бы коротенький такой, ну мини коротенький. Вот вот такая вот шляпка. Четкая, классная. Могу попробовать даже. Вот смотрите. Вот, сейчас она загрузится. Сейчас. Поставлю на паузу. Когда загрузится, тогда загрузится. Итак, вот она прогружается. Вот так она выглядит. Только сейчас надо зайти в свой аватар. Сейчас по-бырому. Так. Сейчас загрузится. Вот. Сейчас она вот тут, вот Бразилия. Вот и нажимаете. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Сейчас вот тут загрузится. Вот так она выглядит, по идее, вот так. Вот. Смы. Э, так, походите. Хэд шляпа. А что не так-то? Я не знаю, почему у меня вот такая фигня. Ну ладно. Наверное, вот так сейчас должно сняться. Но я, по крайней мере, попробую. Сейчас загрузится. Так, R6 пускай будет, потому что так быстрее будет хотя бы. Ладно, сейчас я не буду пока что у вас тратить времени сейчас я вам побыру вот вот так она выглядит но она не появляется ладно Пофиг. Э, вот такая вот короче была шляпка кому понравилось ставьте лайк ну конечно ставьте лайк а ч нет вот как бы я как бы нашел только что для вас поэтому вот такая фигня вот стримы не буду заходить, потому что все понимают, что школа, сидела, вот эта вся фигня, вот и все. Короче, все. Это с вами был кирик Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну а также э, поставьте на колокольчик, чтобы пришли уведомления и все. Всем пока!